Ну что, пацаны, всем здорово, с вами как всегда Димасик, ребят. Сегодня мы играем, ребята, именно в гараж, именно на этом, ребята, казино. Поэтому сразу же подписочку на канал оформляем, лайкосик под видосик ставим и, ребята, будем приступать. А, небольшая предыстория сразу же перед тем, как мы, ребята, будем поднимать, тут разносить данный автоматик. В общем, чуваки, а, сломалась у меня тачка и я такой думаю... Где ее можно починить То есть реально искал сервисы э, И так далее, но потом понял, что, ребят, не хватает Реально бабосиков на то, чтобы э, Как бы починить мою тачечку И, в общем, человек решил пока не заработать в этом гараже Починить именно ее через этот гараж А там уже, не знаю, не знаю Посмотрим, как будет все это происходить Я думаю... Э, на починку, ребята, на починку <смех> внимание, внимание. Сегодня с косаря, попытаемся поднять 50 кусков э, рублей, 50 тысяч э, для обычных ребят, э, ребят которые не, не выкупают таких фраз, как 50 кусков. В общем, чуваки, э, давайте без лишних всяких фраз по 9 рублей, пока мы скрутим. На балансе КСР 800 с этой суммой, именно мы попытаемся что-то поднять. И пока не себя. Давайте по 90 ставить. Чем мне нравится гараж, я уже, кстати, немного тут поиграл перед тем, как начинать, ребят, видеоролик. И могу сказать, что вот мне нравятся эти супер ключи, но, ребят, они выпадают, когда замка 3 и, естественно, когда. Еще есть бонусная игра. Еще есть бонусная игра, про это я забыл упомянуть. но, в общем, сами все смотрите, чуваки Тут реально жесткий автомат. Я.. До этого момента на нем кстати ни разу не играл вот сейчас буквально первый раз зашел и пока месть пока есть э, впечатления складываются следующие вроде неплохой вроде выдает нормальные такие штучки косарь Ни на себе нормальные такие штучки а нормальные такие штучки чуваки так, э, естественно, тут не будет у нас супер ключа. Супер ключа, потому что у нас два замочка, ребят. Э, но этот супер ключ, кстати, набивается со временем тоже. То есть по замочку там падает. Если опять же повезет. Так, опять два замочка. Но э, почему два? Ну почему два? Я не могу понять. Дайте три замочка уже. Сыграют супер ключ, этот сраный. Э, ладно. Кстати, тут э, ни разу не видел. Опять два ключа, ну вы что, гоните? Дайте мне два, ну дайте три замка Я, Мне нахрен не нужна два этих замка Можно три, пожалуйста Три Я уже подумал, сейчас будет опять два замка, они уже мне Немножко не, нервы, три, хорошо Так, прошли, а будем это назвать Тоже бонусной игрой игру, ребят, 140 рублей в плюс И, наверное, сейчас будем повышать ставочку Не знаю, до 50 тысяч дойдем или нет Так, угадали Первый Угадали второй Угадали третий Все а, Ладно, три ключа угадали Это косарь 500 э, в плюс нам И давайте, знаете что, знаете что 450 поставим Попробуем, попробуем, посмотрим, что оно Выдаст нам Так, ни хрена нету, 250 рублей Ну, так, первая крупная По моему мнению ставочка провалилась Ну, пипец Опять сраных два ключа, ну нахрен ты мне их даешь два замочка, я уже их путаю с эти блин, ключи с замками Ну нахрен они мне не усрались Давай по три уже Хорошо, четыре замочка э, Приятно, приятно видеть, это лучше, чем 3 Так, посмотрим, что у нас будет с этой, так сказать, назовем бонусной игрой Да, будем это называть бонусной игрой Нихера себе, нихера себе, x10, нихрена себе Давай тут. Блин, пацаны, Х15 получили, сойдет. Так. Бонуски нету, но будем это называть тоже второй бонус. А тут две бонусных игры, как я понимаю. Короче, ладно, сойдет, сойдет. Ну, не знаю. Так я себя в данный момент не чувствую, как этот э, великий работник, но, чуваки. Надеемся, естественно, на хорошие суммы. И дилер тут, кстати, даму дает. Не знаю, рискнем. Давай рискнем. Привет, Джокер Заугарал специально, как Джокер, пацаны Так, 9 уже есть, приятно ой ой ой ой ой ой, -ой. ещё и бонуска Хорошо, смотрим, что с этой бонуски будет у нас Бонуска номер 1 Хорош, что тут у нас? x 1 да? x 2 ну, нормально Хорош Давай, право левый право -лево. Что ты? Форишки. Давай Есть, пацаны а. пресс кейс Давайте попробуем тут. Хорош! Пацаны! Последняя. Твою ты. Последнюю ошиблись. Ну ладно, сойдет. А, 8 900 С бонуски, ребят. Приятно, естественно, приятно. Еще нет, больше не будет. Две, к сожалению, падает. Вот затрачут меня эти ключи. Не знаю, как вас, но. Ага, мы суперкей использовали. Короче. Я понял, что эта штука теперь дает Теперь осознал полную-полную суть В общем, чуваки, не знаю, не знаю Нормально пока она себе дает Реально зарабатываем себе на починку тачки Таким образом, это, это реально атмосферненько Назовем это так Набиваем себе супер, ребята, ключик а, Давайте дальше Я понял, как это теперь работает уже до конца а, 150, 300 а, Давайте дальше Косарь, ни хрена себе залетает. Так, я думаю, пока Косаре 800 кстати, уже можно ходить. Два ключа приятно и 600 рублей сверху. Косарь 100 сверху. Ни хрена себе. Так, набиваем опять же суперключ этот. Который, э, естественно, нам поможет. Надо, блин, на последний пятый вязать. Не знаю, либо пропускать. И, и короче, будем сейчас думать, как вязать этот суперключ правильно. И, ребят, вот она, бонусная игра у нас э, присутствует на мониторе в данный момент. И, кстати, попробуем. Хорошо. Угадали тут. Сейчас в 800 уже будем ходить Х10, нихрена себе, Х15 что ли Все, просрали Ну, Х15 опять, так, нормально Давай по КСР 800 все долгим уже Надеемся на, ребят, победу Петь косарей выпало там, нихрена себе Я просто вот так вот скипнул и не заметил 600, ну, 600 это Не круто Потому что мы с вами, ребят, поставили КСР 800 Семерка еще, ясненько а, понял, принял, обработал, да? А, так, хорошо, на супер ключ у нас набивается потихонечку Это не может, несомненно, не радовать Так, еще три разика словим И можем бонусную игру вот так вот раз щелкнуть И все нормально у нас будет, 2600, нормально, сойдет Так, хочу какой-то жесткий завоз 4400, нормально, 4800, сойдет Конечно не супер Хорошо выломили опять же эти два Замочка ребят я хочу три коробки Увидеть я хочу увидеть три этих Коробки Давай Две ну почти три Одной не хватило естественно а, тоже ключиков нету у нас Замочков, точнее, замочка. Почему? Так, два есть, хорошо Но супер ключ потихоньку набиваем 25 кусков у нас уже есть Нам осталось примерно столько же Но я думаю, пока стоит 800, мы это быстро сделаем Оформим, так сказать, ребята Починку тачки, да? 600, ну блин а, Так, хорошо, у нас супер ключ уже, по-моему, есть Да, нет? Нету еще Еще один надо словить, ребят Ай, давайте еще один слоем. А, нет, ну не в этом смысле один замочек. Просто два замка, такие, три. Еще и бонус. Охренеть. Так, ребят, смотрим, смотрим, что. Это у нас суперключ будет присутствовать? Засчитает же, правильно? Или нет? нет не... Да, засчитала, пацаны. Сейчас будем э, использовать данный ключик. Ребята, ни хрена себе завозик, да? Ни хрена. x 5 нормально. Хорош! Охренеть, угадали еще. Так, x 5 А, пацаны, так все. 60 кусков. 60 кусков. Ты даже не заметил. Незаметно как-то. Давай еще поставим. Хочу еще раз поставить последний. Проверочный, ребят. 4. <с Bueno> Ладно, ребят. На этом можно закончить, я думаю, да? В принципе, на тачку хватит. В общем... На починку, естественно. Так, пацаны, попрошу вас, естественно, поставить лайкосик под видосик, подписаться на канал. А, так как сегодня так, достаточно мы и легко, и быстро справились с этим заданием, ребят, непростым. В общем, также переходите по ссылочке в описании, если хотите там заработать себе на тачку, либо на починку тачки, естественно, в гараж играйте по, ребят, моим схемам, по моим тактикам. А, в общем, всем всего хорошего и, конечно же, удачи и пока-пока.